Всем привет! Наконец-то пришла посылка. Вот она. Сейчас я покажу, что в ней пришло. Кто заказывал, все сегодня получат те продукты, которые заказывали. Так что сейчас буду разбирать и покажу, что есть. Такие посылки сегодня приходят регулярно. И те, кто ходит к нам на гимнастику, почти все уже знают, что здесь вы можете взять многое из того, чем уже пользуетесь, но гораздо дешевле чем сегодня предлагает рынок Европы, потому что это продукция из России. Но о а качество познается только в сравнении. И те люди, которые заказывали спирулину, например, лицетин, омегу, антиоксиданты в других компаниях, сегодня попробовав продукцию «Авроры», выбрали ее. Для них я и получаю такие посылки. Вот что пришло в этой. Вот, кстати, она спирулина. Стоит она сегодня здесь 16-20, 400 таблеток. И за качество я могу поручиться. Я брал в разных компаниях, опыт выбирать у меня есть хороший. А вот лицетин в тюбе отличается тем, что тут нет обычных консервантов, которые применяют, чтобы предохранять от световых излучений, если лицетин идет в капсулах. Свет убивает полезность лицетина, поэтому там добавляют консерванты, как бы нас продавцы не убеждали, что их там нет. Иначе он потеряет свои свойства. У нас он в тюбе, поэтому без этих консервантов. Ну и я загуглил, сколько стоит нормальный лецитин на рынке Европы, вот примерная цена хорошего лецитина. Я имею в виду не ширпотреб из аптеки или еще круче из интернет-аптеки, где о качестве думают в последнюю очередь. Это пошли уже продукты очистки кишечника для тех, кто следит за своим весом, Сиалон Микс, как раз для этого – Сиалон-микс есть овощной и есть с яблочным вкусом. Он способствует очищению кишечника, хорошо утоляет чувство голода при минимуме калорий. 14 c6 здесь по 16 грамм. Те, кто хотят похудеть, обычно заменяют этим ужин. И вес уходит довольно ощутимо. Не очень быстро, но зато не надо голодать. А если хочется еще и от паразитов избавиться, то можно добавить файберхит в этот коктейль. Это грибчага, которым издревле чистили кишечник. Кроме того, он еще обладает противоопухолевым эффектом. А сибирские ученые сейчас его рекомендуют как средство от ковида. Была передача об этом по первому каналу телевидения, кто смотрел. А еще пришел силурон крем это для восстановления суставов, очень хорошо помогает при артритах, остеохондрозе, остеопорозе, при болях в суставах. Так, это у нас силицитин, кому надо печень почистить от токсинов, очень хорошо снимает интоксикоз. Это геластин, опять же, для суставов, в нем есть гиалуроновая кислота и коллаген. А если еще добавить магний, то и мышечную ткань можно восстановить. У кого уже были ломота в мышцах, когда, знаете, ноги терпнут. Если проблемы со щитовидкой, ай норм, органический йод. Передозировок не бывает, очень хорошо усваивается и лишнее выводится. Серотонин для тех, кого мрачные думы одолевают. Стрессы, депрессии, плохой сон. Все это можно убрать и быть спокойным и веселым без медикаментов и психологов. Редекс Ринс антиоксидант, мне тут недавно предлагали из ЧНС, кажется, попробовать за 78 евро. В компании, где я раньше покупал э, такой антиоксидант, э, он сейчас стоит 34 евро, у меня он стоит 13,50. Что называется, почувствуйте разницу. Причем мы сравнили качество опытным путем. Вот тут вот ссылка высветилась справа вверху, можете глянуть и убедиться. Просто земля и небо. Это сравнение профессионалов, которые знают толк в антиоксидантах. А антиоксиданты сегодня тема очень популярна. И лучше знать, что почем, иначе придется пользоваться очень дорогим и малоэффективным. Также и коллоидное серебро. Все простуды, все воспаления. Многие думают, что только антибиотики могут помочь. Ну, значит вы не пробовали безопасный продукт. Серебро в коллоидном виде, опять же, лучшее качество я тоже пока не нашел. А я этот рынок знаю. Кроме того, цена тоже может сильно порадовать. За одни и те же деньги тут вы можете взять в 5 раз больше, чем в любой другой компании. Это точно, я считал. Иксиланс, крем для лица с гиалуроновой кислотой. Это женщина о многом может сказать. Ну и наконец пришел долгожданный алоэ гель. У кого уже есть проблемы с желудком, очень рекомендую. Калиты, вздутие, полный живот, кишечники кишечнике проблемы, там, язвы и прочее. Вы знаете, наверное, ничего не обладает таким заживляющим эффектом, как алоэ. И, кстати, еще тоже соки нони. Это экстракт пихты Сиэнерджи. У кого давление, энергия падает, или тромбозы, венозные застоя, все это можно наладить. Давление, например, в течение пары месяцев нормализуется, если принимать по одной чайной ложке утром и вечером. Проверено многократно, попробуйте и убедитесь. Арматон для налаживания бактериальной флоры кишечника. Очень вкусный кефир из него получается. И, главное, полезный. Кто уже пробовал, успели оценить. Шампунь из корня лопуха, половина парикмахеров в ее уже заценили и пользуются. Наконец пришел и силарон сок это уже чистая гиалуроновая кислота с томатным соком. Очень многих тут подняло с колен. Реально, люди. Приседать не могли. Сейчас приходят на гимнастику, такие упражнения делают, другие оборачиваются, спрашивают, как это вы так, в таком возрасте и такое можете. А рядом вот скипидарные ванны вы увидели. Кто еще не знает, погуглите, что такое скипидарные ванны Залманова, и вам сразу захочется мне позвонить и тоже заказать. Это пришло под заказ. Вот такая вот посылочка мне приходит регулярно, и чем дальше, тем больше. Возможно, и вы решитесь попробовать и сможете не только сэкономить, но и почувствовать на себе, как важно помогать организму хорошими продуктами восстанавливать то, что врачи любят называть болезнями. Хотя большая часть болезней – это просто наша лень. Достаточно двигаться, это наша гимнастика, кстати, по утрам на пляже Дель Кура. Достаточно добавлять в рацион умную еду, которая восстанавливает организм, а не только живот набивает. И, конечно, в первую очередь, это наши мысли – Хорошие мысли посещают только умную голову, так что думайте, а кто уже придумал, звоните и может в следующей посылке что-то придет и для вас. А я вам желаю хорошего солнечного настроения, приятного общения, любви и здоровья. Всего того, что вы найдете, если тоже попадете к нам на гимнастику. Каждый вторник и пятница в 9.15 на пляже Делькора. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось. Ну и конечно контакты, все ссылки вы найдете под этим видео в описании.